Привет, меня зовут Николай Ившин, я финансист. На этом видео я буду созваниваться с Антоном Зубковым, он с города Екатеринбурга, у него клининговая компания. Мы будем внедрять финансово-управленческий учет на сервисе smallerp.ru, разбирать его финансовую модель в точке А и в точке Б, также мы будем выписывать его функционал и делегировать его на других сотрудников, разрабатывать мероприятия по увеличению прибыли и коснемся тайм-менеджмента. Будем выписывать его незавершенки и будем их ну, выполнять. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставь лайки, пиши в комментариях, что думаешь про эти видео. Может, какие-то мысли у тебя там возникли. Приятного просмотра. Смотри, Блин. по сервису ты разобрался? Ой, не, не разбирался, то у меня супруга э, сделки начала забивать. Угу, Я да. еще как бы не ковырялся. Так, вот у нас финансовая модель. Ты тут уже начал ну, начал делать? Ну, начал что-то, но как бы это не до конца, потому что ну, вопросы есть всякие. Давай, ты вопросы записал? Ну, что там? Или давай, Нет, по да, давай по порядку. Давай, так, Смотри, так, с арендой офиса склада понятно. Коммуналки пока нету, канцелярия пускай такая будет, внутренние расходы пускай будут, интернет, сотовая связь, так, здесь пока это нету, так, конструктор сайтов, угу. вот. я как понимаю, в будущем можно будет поставить, допустим, там, ведение, там, SEO, рекламных кампаний, то есть, когда этим будет кто-то отдельно заниматься. Не, ну сейчас по факту пиши просто, если нет, то нету. Сейчас по факту нету. Угу. Это же просто макеты, ну, чужие данные. Это как бы, ну, свои... Я понял, понял. Uh -huh. Так, банковское обслуживание по ФР, но это по Prime примерно то же самое. Uh -huh. Так, ну, одному о, сотруднику оклад поставил. Смотри, вопрос такой. Uh -huh. Если мы сейчас берем пока только клининг, uh -huh. вот эту нишу, клининг поделен, получается, на две составляющие. То есть это ну, стационары, то есть это введение, b объектов каких-то ежемесячных uh -huh. и соответственно b 2 мы это финансовые модели все ведем параллельно или как-то это разграничивается uh, ну смотри сколько у тебя там допустим этих uh, постоянных ну допустим uh, ну, на миллион постоянщики идут биту бишники и примерно столько же э, ну физики ну там в зависимости от сезона в смысле за месяц да ну за месяц да то есть допустим если у меня э, ежемесячный э, по э, юридическим лицам идет ну в районе миллиона там плюс-минус то mm -hmm. есть кто-то добавляется там кто-то уходит mm -hmm. вот. соответственно там свои сотрудники которые сидят на окладе, там на проценте, потому что они занимаются подбором персонала. Uh -huh. а, а в мобильном клининге, где мы обслуживаем физические лица, uh -huh. там другие менеджеры. Вот. А, мне просто, чтобы потом все вот это свести, как мне это распределять? Ну, можно ну как бы как две разных финмодели составить? То есть, это лучше в одну как бы не мешать, то есть, суп отдельно, мухи отдельно? Ну, можно, да, потому что, ну, как два разных, то есть, ты будешь понимать, допустим, с... Ну, сколько тебе надо с Юриков, сколько тебе надо с мобильной бригады. Uh -huh. То есть, получается, две параллельные финансовые модели. Uh -huh. Ну, да. Ну, давай Юриков разберем. Ну, вот это по Юрикам, да, написано все? Так, нет, это я начал заполнять по физикам. Ну, вот офис в любом случае, как бы один. Mm -hmm. Что на Юриков, что на физиков, и там тот же самый э, секретарь то есть он как звонки принимает, э, они могут прийти на юридическое лицо, могут на физическое лицо прийти, чем они. Пополам оклад делить? Ну, можно, да. Договоров постоянных. Mm. Ну, сейчас видишь, э, сейчас они будут каждый месяц добавляться, потому что я до этого э, работал в сегменте, больше упор был на физиков. Mm -hmm. Сейчас mm -hmm. пришло осознание того, что ну, упор надо делать маленько на другое, как говорится, где больше денег, где они более стабильные. Ну, постоянные то, что деньги. Да, да, то есть сейчас вот именно вот с этого месяца, наверное, там с начала сентября начал набирать больше как бы юридических лиц, то есть мобилка как бы, ну, она стала больше на второй план, сейчас больше на первом плане все-таки брать. Э, Но постоянных. сколько у тебя, ну, допустим, вот ты продал на миллион э, юрикам, сколько у тебя ну, договоров в этом месяце? Так, ну смотри, вот сейчас у меня новый договоров, вот, которые я подписываю, то есть вот они уже как бы каждый день начинаются там, ну с разрывом недели. Ну, так, калькулятор буду взять, сейчас подожди. Ну у тебя в среднем договор на месяц сколько? Так, давай я лучше по этому месяцу. Что у меня сейчас добавилось? 60 где-то, плюс 60, плюс... Ну, 1150. Так, плюс 30. Ну, плюс 250. Ну, вот в этом месяце где-то на полмиллиона, как бы вот оно запускается с разницей там два-три дня. 500 тысяч выручка в месяц за сентябрь, да, у тебя будет по ежемесячным. Ну, больше будет, у меня же как бы еще есть те, которые там взяты в предыдущий месяц. Сколько? Расчет Ну, примерно столько же, наверное. Ну, миллион. А сколько договоров вот, вот на 500? Сколько? Ну, сколько в общем договоров? Так, ну вот сейчас вместе с теми, которые в этом месяце, раз... Да. Видишь, у меня а, некоторые идут а, сетями, то есть вот, допустим, сеть магазинов «Читай город». То есть как вот это считать? Ну, один за... договор. То есть там... А, в ней, допустим, пять договоров, там еще в какой-то сетке три договора, вот. ну, давай примерно посчитаю, сейчас подожди, чтобы это было не на пальцах, а, так, четыре. Ну, у тебя же это одна сделка получается, один договор. Ну, они все под ОП соглашение идут, то есть, как бы там, ну, сетка растет, соответственно, договора растут. Mm -hmm. Что касается те договора, которые в этом месяце начали подключаться. Давай по допам но... тогда будем считать. Ну, то есть, да. ты пойми нам нужно колеть, ну, то есть, у нас миллион выручки, нам нужно понимать, ну, как бы, средний чек. Типа на миллион у нас там, допустим, 20 этих ну, типа, договоров там, ну, доп. соглашений, договоров, не важно, ну, как бы все вместе. То есть мы можем посчитать средний чек. Ну, давай лучше по сеткам будем брать, потому что, в принципе, оно пока неизменно. Единственное, только я вот сейчас начал заниматься аутсорсингом параллельно вот тут антон ты система антон ты с темы на тему то не скачи давай разберемся сколько вот миллион сколько договоров все давай я считаю И это на ежемесячные получаются оплаты мы сейчас поскачем поскачем и нет мы не скачем это тут внутри просто если раньше это были клининговые услуги то сейчас ниша такая же только я предоставляю только людей без оборудования, без каких-то дополнительных услуг. Ну, те же яйца, только в Ну, утрировано 14, да, на 14. миллион. Черт у нас средний чек получается. Миллион на 14. Ну, где-то в районе 72 тысяч, средний чек у Юрика. 72. Давай, миллион, получается, ты продал на. Физлиц, сколько там было сделок? Ну не миллион в этом месяце так и сделал упор, там получается у нас меньше, А, кстати, я вот это вот забивал по, скорее всего, по текущему месяцу по августу начал примерно ставить, но ну, вот смотрите, что у нас получается. Так, Пум -пум -пум -пум. ну вот смотри на 559, то есть это вот чисто какие были? 59. 559. Вот. Это получается было 47 сделок. Угу. А затраты я сюда включил только на рекламу. То есть это директ и. Ну, а туда в постоянно ее не засовывал, да? Ну, постоянно я не засовывал, поэтому я тебя и спрашиваю, как мне это поделить. Я ж, ну, в процентном соотношении, что ли, делить. То есть позвонило столько-то человек, то есть я каких-то Юриков не беру. То есть, они мне позвонили, их цена не устраивала, потому что у меня цена выше средней по городу. Я говорю, ну хорошо, звоните, он на вид ищет участников. Ну, типа, у тебя реклама общая, да? Uh, Uriko, реклама нас... общая, да, она идет. Окей. Uh -huh. okay. uh... <серк서� ну, <Well>, <Well>, well, давай, знаешь как, ну, well, короче, 30 туда, 30 туда запиши. Давай гипотезу тогда тоже раскачаем. Типа, у нас... Реклама тоже. Напиши здесь 30. Ну, то есть у нас гипотеза это будет э, физики. Ну, пока так прикинем. Так, ну давай по физикам. Нет, я все-таки думаю, скорее всего, это будет так вот, что если 60, то есть 40 это все-таки на физиков, потому что в процентном соотношении количество-то их звонит больше. Напиши 40, а в гипотезе 40, 20, а Там да. будем 20, давай, давай. То есть тут мы пишем 40, здесь мы пишем 20. Угу. Так, mm -hmm. и количество клиентов там получается 47, а тут получается 14. Так, нет, нет, подожди, 14 это вместе э, с текущими, с которыми уже заключены договора, то есть мы все равно их сюда ставим, они же у нас есть. Ну да, да, нам же общий итог по месяцу нужен. Mm -hmm. Вот, и средний чек делаем 2, ну, 72 тысячи. Средний чек делаем 72 тысячи. Нет, нет, делаем. это ты себестоимость делаешь. О, да, что-то трое. Так, где у меня средний чек? Самый да. верхний, да. Да, да, да. Так 72 вот, и себестоимость среднего чека, да, по Юрикам, сколько у тебя? Ну ты на 72 у -у -у. продал, сколько там надо? Так, это надо посчитать. Подожди. Давай Мы... Ну ты продал на миллион, сколько там, ну, себестоимости будет. Ну, посчитать надо, потому что новых не считал. Видишь, тут как бы это надо было ставить. Ну, давай по старым примерно поставим, а ты потом, ну Давай по старым, рентабельность где-то порядка, наверное, 40%, но считай... Иначе, без 30... 60. Так, 72, 72 умножить на 0,6. 43,200 напиши. 43,200. Угу. Так, окей. А переменные затраты? Ну-ка зайди в переменные. Там тоже по ну, гипотезу сейчас физиков поставим. О, по переменным я тут вообще ничего не понял, как вот здесь водить, потому что я начал сумму водить, у меня там какая-то... Эта... Нет, тебе процент нужен, вот, допустим, смотри, а, вот тебе у, у тебя какая-то там система налогообложения, сколько ты платишь? Ну, тебе деньги а -а -а. приходят, сколько ты платишь ну, с оборота? Смотри, а, у меня на общей системе налогообложения... Ну, вот миллион тебе зашел, сколько ты налогов заплатишь в этом месяце? бум бум, -бум сколько я заплачу налогов ну давай в среднем считать что 6 процентов потому что даже если доход расход то есть там то на то и выходит угу. потому что компании там и у тебя обезразницы что на физлицах ну, что на физлицах что на юрлицах по 6 процентов налога да нет вот физлица то с ними нет договоров то есть мы же сейчас с тобой рассматриваем сегмент B2B то есть это все в чистую, через расчетные счета идут. А, ну вот гипотеза, где ставь D4, там ставь 6%. Вот это налог. Вот, где 4% поставь на 6. И тут ставим 6. Угу. Здесь получается убираем. Только процентов а. ставь, ну, ты не шест... ну, то есть не шестерку, а 6%. Да. Вот, а там убираешь, да, где налог. Так, теперь давай мы, если по первому по идем. По мобилке в мобилке это тоже же попадаются э, юридические лица но разовые сделки как ну, вот тут. сколько таких сколько таких по выручке вот если мы будем примерно в процентном соотношении смотреть допустим по этому месяцу угу. тут на наверное, к налогам э, больше подбивать три ну, процента э -э. что половина так приходит половина так давай поставим 3 потом но ну, эти данные да, ну там в процентном соотношении получается надо будет рассчитывать. А менеджерам ты что-нибудь платишь? Ну, конечно. Ну, от выручки или от э, прибыли? Или от чего ты ему платишь? Смотри, э, в сегменте, э, вот где гипотеза у нас, угу. они получают э, процент сваловой прибыли. Ну, вот, значит, приши с этой... Э... Ну, где правая у тебя колонка, пиши процент менеджеру. Или вот где руководитель отдела продаж переименую ну, на менеджер. Так, а если их два, пофиг. А какая разница? Ну, половину 40. тому пришло, половину тому. Ты так и так, так. заплачешь один процент. По-английски пишешь. Угу. Сколько ты ему платишь? Это получается с физлиц. Так, это физ, мы тут ставим с юрлиц. Так, с прибыли я плачу им 20, то есть это за минусом уже расходов на сотрудников. На каких сотрудников? Ну, за минусом себестоимости тогда. Ну, которые там все сделали на объекте, допустим. Да. Ага, ну все, да, пиши 20%. 20. Угу. Так. А за эти ты им сколько-то платишь менеджерам? А, за постоянные? Тут... Тут у всех по-разному. Тут у одного менеджера процент большой, то есть это старый опытный, который оценивает в 2-3 раза дороже. И в этом месяце взял еще двух новых, соответственно, они сидят ну, на меньшем проценте. Они сидят на, тоже на 20%. А как тот он? на скольки сидит? Ну, у того где-то процентов... Тот получает с чистой прибыли, эти получают с прибыли. Uh -huh. Давай среднюю поставим, потому что тут мы тогда спаду, будем сидеть. Давай. Давай нибудь поставим нейтрально, но пускай это будет 20, 30 процентов, нет, 30 лишь, нам. Давай Хотя... 20, 25, от ну, отваловой прибыли, да и все. Давай 25. Так. Окей, okay, mm -hmm. больше у тебя никаких переменных нету, ну, налог и менеджера, и все. Так, тут получается переменная, налог менеджера. Ну, по сути, по сути, по сути, да. То Пока. есть, смотри, у тебя, ну, с... получается, с разовых отваловой прибыли они получают 25, с, по... с постоянных 20%, да? Да. М -м налог получается с выручки 3% по разовым, 6% по постоянным. Процент. Ну если в процентном соотношении смотреть может быть по итогу месяца это будет может и не 3 то есть тут на сумму налога надо смотреть то есть вот если бы мы э, здесь допустим поставили точную сумму э, что я посмотрел бы за пускай там август месяц угу. сейчас подожди на втором компьютере открою сумму по налогам мне так проще будет может ориентироваться Давай. Так. ну в принципе по итогу месяца где-то вот так и получается. Ну, как мы с тобой поставили, плюс-минус. 50, минус, 50 там. тысяч налогов, да? Нет, я имею в виду вот здесь, вот, ну, где-то в районе, наверное, там 15 с чем-то. Ну вот. минус То есть, ну так и получается, давай оставим. Тут ну, нам огонь. тысяча роли как бы не сыграет. Ну да. И по постоянным 33 тысячи, да, у тебя налогов? Так, давай по постоянным еще раз зайдем. Нет, так. я имею в виду по постоянным сделкам 33 тысячи налогов. А, в рублях тут у нас, я что-то это туплю, по постоянным сделкам. Нет, налогов тут больше у нас будет постоянно. Там же у нас сумма-то. Так, сейчас подожди. Что у нас? Ну, если в среднем взять 6% от миллиона, так-то по 60% должно получиться. Ну, если мы с тобой правильно посчитали. Ну, да. Получилось. 33 нажми на это на 16 тысяч а l3 а ну зайди вот в эту где 33 тысячи да и видишь там l3 перемену ее на m3 здесь да английская только большой или без разницы Нет, M. Не N, а M. Ага, все, интер нажми. Окей, и там тоже тебе нужно, вот где 16 тысяч, тоже на M3. Вот, и здесь тоже L на M поменей. Угу. Все, супер. Да, ну и давайте еще проверим, вот где а, у тебя сваловые прибыли. Я куда идем? А, HP. 4 зайдем, h4. Mm -hmm. 4. Так, или 5, а вот где e, j, 4 тоже, да. Здесь поставь тоже m. Угу, mm -hmm. все супер. <пишут> так, ну все, тут все мы ну, сделали нормально. Так, и что, у нас получается налоги, ну, как бы 60 тысяч, получается, с миллиона. Ну, получается, да. Uh -huh. Ну, там чуть меньше будет, потому что тут видишь, как тебе объяснить, две компании: одна работает с НДСом, uh -huh. работает на упрощенке. Та компания, которая с НДСом, то есть деньги, которые приходят, ну пускай там средний чек один, он там 130 тысяч, да, но эти 130 тысяч налоги э, платятся по минимуму, то есть если бы мы платили 20% там, налог на, за НДС, 20% налог на прибыль, ну у нас бы себестоимость была минусовая, поэтому там эти деньги все расходуются на рекламу, на бензин, там на аренду. Ну, – Я понял, понял. Ну лады, лады, заходи тогда, что у нас, прямые затраты надо осталось сделать? – Так, прямые, угу. так. Ну, давай смотрим. Так, чем мы, получается, аренду офиса пополам делим? Напиши 4-4 там. 4-4, 4-4 Так, склад. Так, напомни, мне надо было подписать. Так, гипотеза это у нас что? Ну, давай напиши гипотеза, постоянные факт физики. Так, коммуналки нет, убираем. Так, канцелярия, шманцелярия. Ну пускай она такая же будет. Uh -huh. Так, внутренние расходы. Ну, пускай будут какие-то внутренние там чай, печеньки. Uh -huh. Так, интернет. Чё, пополам поделить, что поделим пополам. Так, сотовая связь. Пускай. Остается. Пускай запасы возьмем. Uh -huh. Так, IP-телефонии пока нету, она к интернету у нас привязана. Так, за CRM мы пока не платим. Uh -huh. Так, за это тоже пока не платим. Ну, домен, пускай, будем так считать, банковское обслуживание. Uh -huh. Тут надо высчитывать, потому что там сверхприбыли, когда идет, там добавляется. Ну, давай утрированно вот поставим и на B2B 1002. Здесь оставим, ну, там оно 990, но ну, пускай так и будет. Uh -huh. Так, по налогам. Но это mm -hmm. именно на сотрудников? Нет, на сотрудников налогов нет, там только на тех, кто трудоустроен поэтому. Ну, у тебя на сделке, да, в себестоимости лежат? В себестоимости лежит зарплата сотрудников, официально никто не устроен. Ну, здесь по нолям тогда. А, подожди, ты устроен? Я устроен, да. То есть там за меня налоги, там элементы, там с минимальной зарплатой, ну, там, у Где-то взносов тысячи, наверное. Ну, четыре утрирована возьмем. Ну, подвушки тогда закинь туда и туда то есть 4, нет, а здесь на ИП, там идут страховые взносы на ИП, как они там положены месячные, не помню, сколько они там идут. Ну, пускай 6 останется, давай не будем заворачиваться. Так, прочие абонентские платежи. Ну, если сюда взять всякие хостинги, там, манго-офисы, задарма, там, угу. всякие гаджеты, ну, давай поставим, ну, тут 1500, то есть там суммарно, ну, даже давай пускай поставим 1000, потом. Это. Uh -huh. Так тут сотрудник, э, который пока, э, так скажем, новый, э, у него мотивация будет следующего месяца, то есть она пока сидит на окладе, потом будет на проценте от сделок сидеть. Ну, давай мы и поделим тогда ту же самую, я не знаю, отрицательную э, в этом сегменте. Пускай у нее будет 20. Uh -huh. Здесь у нее будет 10, потому что ну, там всякие договора, там работа в 1 всякая, ну пускай в сумме это дает 30. Так, замерщиков, бухгалтеров, пока мы делит нажмем. Так, То есть Скорее всего, ну, бензин, это мы в переменные затраты, кстати, транспортные, куда мы закинем. Ну, у тебя там, смотри, рентабельность 60%, ой, 40%, то есть ты 60% на себестоимость делаешь, там же есть бензин уже? Да, в принципе, да, я просто хотел раскидать. Нет, все, да. Да, так, и, и смотри, мы итог можем посмотреть, сколько у тебя по каждому направлению прибыли. Так, мы что, заходим в виток? Да. В да, виток заходим. Ну, вот у тебя где-то по ну одинаково при, ну, прибыли. Ну, потому что да, мы примерно одинаково поставили, это как бы там плавающая тема. Нет, прибыли, то что у тебя миллион на B2C приносит 185, а, ну, на B2B, а, ну, а 180 у тебя приносит по разовым сделкам. Ну, э, у B2B сезонности нет, то есть оно будет расти, а в B2C э, цена, это, там, допустим, в январе-феврале как бы свалится маленько, процентов там, на 25-30, на из года в год правильно у всегда. Uh -huh. Ну, получается, цифры про тебя, да? Цифры, да, ну маленько побольше они, потому что сейчас а, с этого месяца а, должностей стало больше, а на зарплату сотрудников начало уходить больше, а, так бы цифры, где сегмент у нас гипотеза, были бы выше, то есть а, там все ну, гипотеза, было настроено сюда, до да? такой степени, что все приносило просто деньги, то есть там а, работать никому не нужно было, а, сейчас я так как компания начинает а, расти, Uh -huh. uh, взял uh, всякие должности, допустим, менеджер по сервису, который просто там приезжает на объекты, со всеми разговаривает. Но uh, ты его туда постоянно ты... же включил в прямые или нет? Uh -huh. Этот менеджер сейчас будет сидеть на 20% от uh, валовой прибыли. Мы его включили туда. А, uh -huh. я понял. Человек, да. Хорошо. Так, ну что, слушай, мы по сути сделали цифру да, по твоим двум направлениям. А ты, ну, а ты хочешь там что-то больше, там, чтобы у тебя было? Ну, на какие показатели ты хочешь выйти? Нет, ну эти показатели сейчас будут расти. То есть сейчас, во-первых, сегмент B2B будет расти с каждым месяцем. Ну, давай сделаешь, зайди да, в файл, да. создать копию. Файл. Да, создать файл. копию. Файл. Да. Ну и сделай план. Ну, вот вместо копии напиши план. План, чистота, финмодель, чтобы получилось. Ну да, план. То есть это у тебя фактическое будет, это у тебя будет планируемое. Угу. Вот, и смотри, у тебя там что, по переменным затратам, по постоянным сценариям, ну нормаль. Заходи в рентабельность. Вот, и ну, за счет чего ты будешь можешь расти, допустим, средний чек, а, там, количество заказов в месяц. А, количество заказов сейчас будет увеличиваться, потому что вот с этим количеством заказов. Давай по этому, по-разному или по этим? Да, давай по-разному начнем. То есть тут. Ну, сейчас 47, меня... а сколько у тебя будет? Ну, смотри, то есть сейчас работает один менеджер, то есть он вполне справляется, ну, вот с этими заказами. Uh -huh. С теми, которые не справляются, мы здесь не отразили, я их продаю. То есть, ну, если заявка есть, и даже она, допустим, ниже цены, по которой мы работаем, то есть я продаю в другие компании, то есть отбиваю ее себестоимость. То есть это тоже можно потом будет как ну, заморочиться в таблице. Uh -huh. Uh -huh. Я не знаю, как-то ввести. Просто сейчас дополнительно двух менеджеров взяли. Uh -huh. вот. а, у них средний чек, конечно, раза в три ниже, то есть они его валят. Даже там сотрудники угорают, там что-то как бы, благотворительностью занялись. Uh -huh. Но они тоже понимают иногда, видят там ну, старые опытные сотрудники, что там раньше, допустим, там однокомнатную квартиру там убирали, я не знаю, там, за 20 тысяч тут бах там и 8. Вроде как бы, что, как бы... Я говорю, ну, сейчас научатся ребята, не переживайте. Угу, угу. Ну давай, смотри, у нас 47 заказов, насколько, ну, план, насколько ты хочешь выйти? Ну план, я думаю, он, ну, на 150, пускай в сезон, то есть каждый менеджер закрывает по полтиннику заказов. Ну давай, смотри, сделаем хотя бы, ну допустим, там 90. Ну давай ну, 90 про... сделаем. Да, промежуточным шагом, потому что, ну допустим... Мы же... Это мы гипотезу сейчас бьем. Нет, факт, факт это, а, ну все. вот напиши, ну где факт постоянный, чтобы ну, оно тебя не смущало. Там B2C, B2C там. Угу. Вот B2C 90 получается. Ну то, что за счет двух менеджеров ты хочешь поднять. Нет, где, 40, нет, где 47. Ну что? Заявок. Ну давай напишем, в любом случае, как бы, чтобы заявок было больше, на рекламу тратить больше денег будем. Пускай будет 200 хотя бы. Uh -huh. Так. Окей, okay. а сколько на рекламу будешь? Сейчас ты 40, например, тратишь, Сейчас сколько будешь тратить? Блин, я могу на рекламу... Понимаешь, оборот растет пропорционально количество денег то есть если я на рекламу в день будут тратить там не полторы там а три соответственно заявок будет в три раза больше в и должно три человека успевать поэтому ну давай поставим раз мы увеличили в два раза ну в два-то раза конечно борщ, но можно написать ну 65 пускай это будет uh -huh. то есть для меня сумма как бы на рекламу приемлема ну вот а чек у тебя снизится ты говорил то что они у тебя ну, как чек, бы... чек, чек снизится вот он уже как бы снизился то есть я вот сейчас смотрю то есть он мог быть как бы и выше вот. Давай поставим сколько на 2000, ну 10 тысяч там, да, поставим, например. Или еще меньше? Ну, давай будем оптимистами. Я все равно как бы за этим контролирую. Чтобы статистику себе не портить, просто я дешевые заказы могу дать команду не брать. То есть мы тут вроде статистику искусственно занизим. А себестоимость отчека та же останется, да? А, себестоимость чека да то есть себестоимость угу. чека здесь включено э, зарплата сотрудников э, соответственно бензин угу. э, расходные материалы ну вот основное такое я думаю себестоимость среднего чека может да нет наверное останется примерно такой же ну окей давай да. тогда поэтому пройдемся по b2b так ну тут на самом деле все более планомерно, то есть тут э, все, что взято в этом месяце, оно будет, я думаю, что расти. Но ну, вот. ты плюс 6 заказов сможешь прицепить по тем же самым ну, параметрам? Да, конечно, смогу. Ну все, давай 6, это как бы, ну, Окей. так на 50% за один месяц, а мы с тобой 3 месяца будем созваниваться. Заказов, да. То есть если маленькие заказы брать, средний чек свалится. Если... Только тебе не 6 надо поставить, а 20, у тебя было 14, останется станет 20. Средний чек, ты думаешь, будет ниже? А, средний чек, э, я думаю, ну, давай, наверное, мы его сделаем чуть повыше, потому что за счет одной большой сетки, если там все вырастет и будет нормально, количество сотрудников, которые будут брать в месяц, увеличится раза, может, в три. Вот, соответственно, а только один объект на среднем чеке, Uh, ну, повлияет на него процентов на 30 кверху, и даже если я буду брать какие-то объекты мелкие, uh -huh. то есть они ну, не, не смогут как бы там 30 тысяч тягаться. Ну, насколько У тебя сейчас 72 uh, чек, uh, сколько, ты думаешь, будет? Ну, давай поставим 75. Давай. А, себестоимость такой же будет, да? Так, себестоимость, себестоимость, себестоимость. Так, себестоимость среднего чека... Так, так 60%, ну, процентов, да? Нам в процентном соотношении жена, давай мы его маленько как бы подвысим. Ну Тут, видишь, Пока рентабельность а, здесь выше за счет того, что есть а, одна сетка, которая, как тебе объяснить? А, если мы берем объекты стационарные, uh -huh. а, там принцип такой, а, где-то 70% процентов всегда идут затраты, 30% идет, ну, прибыль. Подожди, а мы 60% до этого ставили? Нет, я тебе объясняю. То есть, вот если мы берем стандартные заказы, в среднем выходит 70 на 30. А, ну, 60. за счет у тебя крупных, ну, ты... да, у тебя из-за этого 70 было? Да, одна сетка, где все наоборот, где затрат, наверное, 20, а 80 прибыли. Mm. Так как она стоит, э, ну, занимает где-то одну пятнадцатую часть, ну вот от всех этих, то есть она повлияла и э, сдвинула э, себестоимость среднего чека процентов на 10 кверху, вот, то есть на нее мы надеяться не будем, поэтому я думаю, что э, по всем остальным э, ну, приходится… 50 тогда, ну то, что ты за счет да, шести давай, заказов давай. размажешь. Ставим, так. вот и получается больше но ну, но ни на, ну, на что не будем влиять да то есть у нас ну как бы а подожди ты менеджеров добавил двух, они у тебя внутри ну где сидят вообще а, те два менеджера, э, они так если мы берем сегмент b2b то есть он у нас посчитан то есть увеличивается оборот они а... больше получают просто процентов они у них увеличивается работа потому что ну. Если ты с клинингом занимался, я знаю, что занимался, uh -huh. то есть клининг это боль всегда в персонале, то есть это огромнейшая текучка и работа у тебя, чем больше объектов, тем у тебя больше головной боли, ну где да. кого взять, с кем поменять и так далее. То есть, ну, тут Но у, у тебя получается объектов, они только процент получают. Они сидят на проценте, скажем не сидят? Они на валовой прибыли сидят. Угу. И, по, есть... и по, по, ну, по разовым тоже, да, получается. По разовым, э, да. Угу. То же самое. Ну, и у все нас... значит, у нас тогда итог можно смотреть. А, ну, типа, у нас там ничего не поменяется, только ну, переменные вырастут. Вот, и получается, что у нас тут? 278 плюс 218, 278. Что-то где-то мы это промахнулись. Я сегодня когда составлял тоже куда-то не попал. А мы, скорее всего, так не должно было быть такого. Что ты? Почему думаешь? Mm -hmm. так, стой, подожди. Давай еще раз. Так, рентабельность. Так. Сделали мы 20, угу. средний чек такой же, вроде увеличили Может, за счет того, что тут свалили. Угу. Так, мы сделали копию, то есть у нас остальные все строки не поменялись, не переменные. Ну да, ну, переменные то же самое, там 20, 25. Ну видишь, у тебя там 100 тысяч зарплаты, да, там тут 150 зарплаты. Угу. Так, не намного, да, подросли, это получается. Средние зарплаты. Ну, Но, видишь, слощает... за, счет, за счет квалификации персонала средний чек свалился. Вот. Что, предлагаешь обратно двух человек уволить, пусть работают один опытный? Смотри, обратно, вот, допустим, зайди в итог. У тебя получается, что там, 278 плюс 218. 496 а, минус 360, ну, то есть ты на 136 будешь больше зарабатывать, получается. Ну, у меня второй вкладки нет, сейчас подожди, я посмотрю, где она на этом месте. Так. Да, вот, рядом она у тебя. Видишь, у тебя 181 плюс 185, 181 плюс 185, 366, да. А ну, все, нет, тогда выросли. Я почему-то думал, что там у нас тоже двести с чем-то стояло практически тут одинаково. семьдесят 278 плюс 218 делить на 366. Ну, то есть ты там в 1,3 раза. Ну, можем больше поставить на самом деле. Давай, заходи в рентабельность. Ну, чтобы ты, ну, допустим, на них давил, да, то, чтобы они больше. Нет, не, я средним чеком только могу дойти. Не, а почему ты 90, а допустим, чтобы они 110, например. Ну, ну то есть, больше заказов сделали постоянно. А, 200, ну, тут да. Допустим, 110, а там, допустим, 23, там что-нибудь такое. То есть, тебе не 6 заказов нужно будет, а, ну, 9 дополнительных. Ну-ка, mm -hmm. сейчас давай посмотрим, что получится. Так, давай мы... А, рекламный Чутар... бюджет, да, еще Стар... больше? Да, затраты надо сделать чутарик побольше, то есть как бы все понимают, что заявки-то с неба просто так не свалятся. Угу. Так, ну, тут за счет этой цифры ну, давай, тут хотя бы там тысячи на три. Ну вот, уже почти как бы еще тысяч на 60 выросли. Ну, больше, потому что, ну, тут уже как бы поинтереснее. 358 плюс 255, 613, делить на 366. Ну, то есть ты ну, в 1,7 раза вырастешь, в общем. Mm -hmm. Почти в два раза. Ну, вот такой план тогда что, оставляем? Да, оставляем нормально. Вот, и смотри, тебе получается вот в этой нужно там задачи расписать. Там после итога задачи есть. Ну, то есть, выйти там, ну, то есть, выйти на 110, там, как бы, этих чеков, ну, по разным сделкам. Ну, короче, ставить план задач, там, что, как бы, мы делаем, чем да. занимаемся. Ну, ну, да, сделать 9, ну, то есть, у тебя ключевое, давай распишем. Ну, первое, это, ну, ты можешь красный, там, цвет убрать, вот лишнее, там, ну, то, что... Да, по 8 удалить. Здесь белый цвет поставить. Делит нажми тоже. Ну, что, да. ну и пиши первое там. Э, сделать 110 чеков по разным сделкам. Может просто увеличить количество чеков, там 30%. Ну, прям по цифрам пишу. Ну, по цифрам, да, чтобы ты понимал, что у тебя на 110. По... Да. Увеличить средний чек. Uh, да, с 72 до 75. С 72 до 75 по этим, по постоянным. По постоянным на самом деле надо увеличить количество просто. Там, как -то получится, я же не буду отказываться там, от заявок мелких. Но это как вектор у тебя тоже есть тут. Ну, то есть ты его все равно пропиши себе. Ну, то есть, чтобы ты понимал, какие, ну, из каких цифр у тебя состоит mm -hmm. ну, больше денег, да? Да, но мы в модели сделали то, что у нас уменьшается средний чек по разным сделкам. Ну, ладно. Пускай будет вектор получше. И смотри, сделать 20 чеков по ну то есть 20 договоров по постоянным клиентам. Вот. И что ты кого... Ну, все, больше ты же никого там не нанимаешь, не увольняешь, но ну, ничего не делаешь. То есть тебе вот по сути эти показатели... Uh, нужно увеличить. У, меня, у меня сейчас получается провал. То есть у меня сейчас основной менеджер, который должен заниматься обучением молодых, угу. а, входит в отпуск, грубо говоря, там на 2-3 недели. Я думаю, сейчас будет резкое падение среднего чека. Я бы, конечно, мог сам угу. всем этим позаниматься, там, поучить, но... Просто... Годы э, уже не те? Да, вы, выиграем там выручки э, физлиц на один месяц э, там 100 тысяч, но зато провалим э, в сегменте B2B 100 тысяч, которое помножено на 12 в год приходит. Ну да, да но сделаю упор тогда на B2B. Ну нет, как бы я на него и делаю, поэтому mm -hmm. я как бы разгрузился здесь, чтобы я вообще как бы здесь не участвовал. Пускай учатся, но учатся, но ну, зарплата у них от этого зависит. Влады, Смотри, ну тут еще будешь расписывать, да, чтобы у тебя денег было больше, получается. И там есть еще вкладка функционал. Функционал вижу. Вот, и здесь нужно выписать, чем ты вообще занимаешься на работе, ну то есть повторяющиеся действия. Тоже выдели все, сделай белым цветом. Ну то есть что ты делаешь там, ну на работе там, можешь там, там выдаешь ЗП, там... Нанимаешь сотрудника, там, ну, то есть, что ты делаешь там. Так, ну, переговоры, допустим, с руководителями крупных подразделений я веду сам. Ну, пиши. Че еще? Найм обучение. Пиши, пиши. Руководящего состава. Пишем Если какие-то мелкие тоже есть пишет ты то тоже тоже пиши. Там счет оплатить, там еще что-нибудь там. Ну, то есть мелочи тоже, ну как бы все тоже пишет Это... пишет так, что еще, что еще, что еще? Ту -ту -ту -ту -ту. Сейчас больше что весь упор идет на обучение как бы сотрудников. То есть. Но ты смотри, ты можешь игнорировать какие-то мелкие штуки. Ну, там договор подписать, там, не знаю, там, ну, на почту сходить, то есть мелкие задачи ты вообще не делаешь. Ну, я стараюсь это делегировать на менеджеров, которые там, допустим, если в сегменте э -э B2C свободное, чтобы они там съездили, что-то кому-то там отвезли там и так далее. Ну, то есть это они все делают, да, получается? Ну да. Что еще делаю? Я перепроверяю, кстати, договора, которые там допустим, секретарь там напечатал, коммерческие предложения перепроверяю. Правильно, Пиши, правильно. перепроверяй договора, перепроверяй КП. Да, и следующим пунктом, ну, ты можешь... Ну, ну, Коммерческие ты же за менеджерами перепроверяешь, ну, то есть это два разных дела. За секрет. Ну, КП. ну, КП. Да. Так, пока нет э, менеджера, который будет э, заниматься вот именно тендерным отделом, то есть мы с этого месяца начали лазить в тендеры, я пока сижу и считаю сам, mm. вот. Ну, расчетки я... на все. Так. Ну, у меня, видишь, сейчас э, больше задач всего уходит на составление э, пакетов франшизных. Даже не на составление, то есть я делегирую на какие другие подразделения и перепроверяю. Ну, давай обзовем эту задачу как-нибудь. А, блин. Ну, ну, львиную часть времени это занимает, именно, там, э, подготовка франч-пакета или как? -то. Давай, подготовка франч-пакета. Ну, из мелкого все, наверное. В основном это как бы контроль. Ну, контроль чего? Э, контроль сотрудников, контроль э, обучения. То есть, не, обучение а, у тебя есть уже, ну, то есть, контролируешь ты как, через Google, там, ну, или ты с ними разговариваешь, что ты делаешь конкретно? Ну, там, допустим, общий чат куда скидывают, я не знаю, там, ну, вот ввела сейчас должность новую контроль ну, сотрудник, который контролирует качество, что он не просто как бы сказал мне, что я объехал там три твоих объекта, что приехал там, а, сфотографировал, дал задание, как было до, как после. Ну, ну смотри, просмотр чата... Ну, отдела качества. Давай так. Ну, то есть ты же просто, ну, как бы там, я понимаю, захватываю вселенную, да, там, ну, вот. Но на самом деле ты проверяешь чат, ну, этого отдела качества. Ну, то есть конкретные действия ты же какие-то делаешь. Понятно, что они связаны там с глобальными какими-то вещами. Но конкретно ты же что-то делаешь. Так, давай э -э, напишем. Вживаюсь э -э, в роль управляющего да нет давай конкретно то есть проверяешь чат отдела качества ну как бы ты смотри вот допустим я прихожу к тебе на ну, на работу да например ты мне ну, ставишь задачу смотри николай надо вживаться в роль я не знаю там господа клининга ну то есть бога клининга я такой, ну окей. <laughs> вот. А если ты мне просматр... ну, скажешь просматривать чат, ну, как бы первый, второй, третье, там, ну, мониторь, то это будет понятная задача. Ну, понял. Вот. Подготовка франч-пакета тоже там из, ну, из каких-то моментов состоит. Расчет договоров это тоже какой-то, ну, э, ну, там, Excel или еще что-то по каким-то параметрам. Коммерческие предложения ты тоже по каким-то этим же смотришь, ну, по каким-то точкам контроля. Вот, зарплату ты тоже ну, по каким-то параметрам выплачиваешь. Найм персонала тоже идет у тебя по какому-то алгоритму. Переговоры. А да, ведем как, как это? сбор данных для подсчета ЗП, наверное. То есть это табеля, которые ведут менеджеры стационаров. Это те... ты делаешь? Сейчас это делает секретарь, я это перепроверяю. Ну напиши перепроверка ЗП <coughs> менеджеров. Ну, ну да, АЗП, перепроверка ЗП менеджеров. Достаточно на что-то я не припоминаю. Еще ну смотри, а, тут надо будет <coughs> вообще, ну, ну смотри вообще даже не делегировать, пока ну там нумерацию поставить, чтобы ты понимал, сколько у тебя вообще этих вот рядом столбики номера. Ну то есть сколько дел ты постоянно повторяющихся делаешь на работе. Вот, поставь там, ну, то, да, чтобы это не было, там я все делаю, а ты делаешь... Э, не по порядку надо поставить? Да, по порядку, раз, два, три, четыре, пять там. Нет, три, три. <HE> обведи, обведи, короче, первое второе сейчас. Один, два обведи. Да понял. И там можно притянуть. Нет, ты обведи их и там, видишь, это, да. Все. Ну, то есть, чтобы я тебе говорю, так, Антон, сколько ты дел делаешь функциональных на работе? Ты говоришь, девять. Я тебе говорю, а какое, ну, а расписал ты, кто, в принципе, за тебя это может выполнить? Ну, вообще, гипотетически. Так, сейчас мы что делаем? Столбик заполняем? Кому это можно, ну... Ну, да, да кому тихо. это можно отдать? Угу. Ну, допустим, ну, переговоры с клиентами, ну, там, ну, вип-менеджеру... Нами обучение руководителей, допустим, ну, курс по, ну, как бы по вводу в должность, оплата ЗП, ну, например, секретарь, ну или там бухгалтер, там кто-нибудь еще, перепроверка договоров, секретарь, чтобы перепроверяла по каким-то параметрам, КП, тоже, чтобы она перепроверяла расчет договоров, ну, допустим, Excel с определенными ну, этими ну, параметрами. Подготовка франч-пакета, ну, допустим, чтобы у тебя ответственный появился, и ты ему расписал там, что нужно, от кого, в каких сроках, ну, чтобы он ну, теребил там, допустим, этих поставщиков. Ну, вот по большому счету, вот э, здесь остались э, задачи, которые э, не проделегировать на менеджеров среднего звена, то есть вот это задачи будущего управляющего. Ну, смотри, давай я тебе задам вопрос по-другому. Какой из этих пунктов точно можно передать? Один. Да я хоть все могу передать. Нет, один. Как... Один. Ну, вот самый легкий, самый простой. Оплата ЗП. Кому? Офис менеджера. Напиши. Все, выдели теперь эту строчку там зеленым цвет, ну вот, ну, как бы зеленым цветом. Все, больше, ну короче, вообще ничего не передавай, кроме этого, ну этой функции своей. Лады? Ну все хорошо. Все, то есть ты как бы, ну то есть, ну моя задача как бы тебя, ну втянуть эту штуку, ну вовлечь в передачу. То есть мы прям самого простого начнем. То есть ты это же передашь, это ничего сложного. Ну по сути нет. Ну все, супер, давай это тогда передашь. Потом созвонимся с тобой, ты скажешь, я это передал. Я тебе скажу, ну все, молодец, давай второй там, допустим, передам. Но ты как бы и пока вообще об этом не думай, ты главное это передай. Лады? Что из восьми можно передать самого легкого? Раз в неделю, да? Так, ладно, я понял с этим, давай дальше. Вот, ну короче, смотри, еще последний пункт остался, тут не завершёнки. Смотри, чтобы ты точно в 1,7 раза вырос, а, у тебя есть какие-то личные дела. Ну, там, допустим, поменять колеса, выкинуть мусор, зашить штаны, вы, выбросить носки. А, ну, то есть у тебя в голове же вспыхивают какие-то ну, задачи свои личные. Так. Вот, и тебе нужно, а, ну, как а -а -а. бы не делать их, а просто выписать список, чтобы ты... Ну, Руку на сердце положил и сказал, да, я все вы, вы, выписал из своей головы. Так, и что это значит, составить? Ну, можешь посчитать здесь, вот кто что писал, да, там, ну вот. Я понял, да, да, да. То, что видишь, их много, то, что видишь, готовый кто-то уже сделал, да, там. Видишь, mm -hmm. там, ну, как бы даже мелким они не скупятся, да, там, забрать долг за телефон, доделать ремонт в лоджии, отдать чеки, ну, как бы... Ну, то есть, то, что у тебя в голове вспыхивает, то есть, ты тут не, ну, как бы, не, ну, не бойся записывать даже самые мелкие. Ну, если это у тебя в голове вспыхнуло, значит, это, не, ну, как бы, сюда это стоит уже записать. Ну, все, понял, давай это домашним заданием каким-нибудь сделаем. Есть... Да, это домашнее задание, задание. тебе будет. Mm -hmm. То есть, функционал один, вот, зелененьким выдать, задачи, в принципе, написать, если будут... У тебя функционал еще вспыхивать в голове, ты будешь дописывать. Задачи, естественно, тоже. Незавершенки запишешь, если потом они будут у тебя еще какие-то новые, да, допустим, добавляться. Ты просто сюда зайдешь и запишешь их. Так, все То есть это мы, ну, я еще, тайм, ну, как бы тайм-менеджмент. А, ну, я с этой штукой столкнулся тогда, когда я говорю, допустим, человеку, иди там, ну, закрывай там договор на миллион, самый дерви а он за какими там колесами едет. То есть у тебя мозг может не идти в прибыль, да, там, ну, в более сильную, потому что мелкая задача может тебя как бы, ну, ну, короче, влево увести, что ли. Ну, понятно. Ну, то есть это, ну, это тоже, ну, короче, это один из, ну, как бы важных, да, фундаментальных моментов тоже нашей этой с тобой работы. Понимаешь, да? Да, да, понял. Вот. Узнать про скважину и тут, подключить почту к CRM, оплатить телефонию. Вот. Мы это будем с тобой потихоньку выполнять. Ну, главное, нам надо, чтобы список родился, чтобы. У тебя, у тебя же дофига дел, да, по-любому? Ну, достаточно. Ну, ближе к бесконечности, да? Ну нет, не ближе. То есть я как сказать? Вроде одни дела распределяют, добавляются чуть другие, но добавляются более важные, которые позволяют расти вширь. Ну давай все выпишем, неважные и, и неважные, и мелкие и крупные, и нейтральные, в общем, все, что у тебя в голове, в общем, вспыхивает. Угу. Когда ты выпишешь, я еще посмотрю, что ты выписал, и ну, дам обратную связь, если что еще тебя еще поковыряют их. Вот главное, ну, сделать конечный список. Сроки какие? Смотри, сроки на самом деле, ну, от тебя зависят, я как бы, дел, ну, хочу кейсы сделать из ну, студентов, вот, и чем ты более, более, ну, если ты до завтра это сделаешь, мы ну, завтра созвонимся. Если ты сделаешь это через три недели, мы через три недели созвонимся. Ну, все понял, постараюсь более короткий срок, ну, завтра, не завтра, но до начала следующей недели. Ага, и смотри, по SmallRP что-то там понял. Ну Надо, чтобы ты тоже понимал, поэтому давай тоже с тобой пробежимся. По... я вообще ничего не понял. А, вот, смотри, инструмент получается твой. Ты можешь видеть, сколько у тебя денег лежит на счетах. Видишь, допустим, на Тинькове 7000, на Альфе 27, на кассе минус 6. Так, давай мы... Я не знаю. Давай лучше, на начинай, не буду тебя перебивать. Я тут видишь, э не знал с чего начать, угу. начали забивать э сделки того месяца. Сейчас а -а -а. это как-то не собьет нас в сентябре, может, надо было все как бы с нуля начать, посмотреть, сколько на каких расчетниках, и с этого момента начинать. Мы начали заниматься тут какой-то самодеятельностью. Часть сделок этого месяца, за которые еще не отчитались, Подожди, а сделки этого месяца у тебя они как идут? Ну, то есть, тебе платят, например? Смотри, мы начали забивать э, по, допустим, одному сотруднику uh -huh. э, вот его сделки, которые м, разовые. Uh -huh. То есть, они здесь и в сегменте B2B, и в сегменте B2C идут. То есть, вот он, допустим, начал там с какого-то, я не знаю, вот, то есть... Но они уже закрыты, сделки по нему? Они уже закрыты, это август месяц. А, ну смотри, тебе нужно только открытые, то есть, которые сейчас идут. Это вообще сейчас можно удалить или нет? Да, Вы... чуть правее получается, лесни, там у тебя появится такая корзинка. Ага, все, понял. Вот, и тебе сделки нужны, которые сейчас идут, за которые ну, ты еще не платил, и тебе еще не, ну, как бы не платили. Mm -hmm. то есть их можно по сути по мере ну добавить ну то есть пришло там 100 тысяч да ты например забил ну тут же сделку создал например что это там такая-то сделка например ну короче лучше вот этим инструментом начать заниматься там завтрашнего дня то есть мы все обнулили все завтра прошла сделка допустим поехал там да а, с... да с... да а, там взял а, сделку там за столько косарей, из них там выплатил на зарплату 20 то есть я тут да, да, и ты тут же как бы взял, ну, 100 тысяч, за, ну там 10 тысяч, ну, 20 тысяч заводишь на, на кассу Тут же с кассы 10 тысяч ему выплачиваешь И в ДДС проводишь, что это сделка Там номер один, там, например mm -hmm. Тут же ее заключаешь Тут же ее закрываешь И еще смотри в настройки, сейчас зайди Здесь? Да Вот, зайди Подключение функций Угу. Вот. И чуть ниже лесни. Вот, поставь галку проекты. Окей. А, еще вот а, чуть вы. А, так, выше сделай. Так, подключение функции, ну, как бы закрой, чтобы их не было отражено. Нет? Не, не, выше еще сделай. Да, вот на подключение функции нажми. И вот, видишь, у тебя статьи учета. Приход и расход. Так. Вот здесь тебе нужно ну, лишнее удалить. Ну, например, вы, выпуск долговых обязательств не планируешь. же, вот. И то же самое там в расходах. То есть свои сделать, ну, допустим, ну, свои доходы и расходы сделать. Ну, то есть видишь, там их 62 статьи, желательно, чтобы у тебя там штук 15 максимум осталось. Mm -hmm, все понял. Вот, и, ну, по сути, да, сделай кошельки, чтобы они у тебя, ну, на текущий день отражали, ну, фактическое значение. И с завтрашнего дня доходы-расходы уже начинай вести в ДДС. Так, все, окей. Вот, и еще у тебя в чате Телеграм два видео, они там минут по 20, по-моему. Вот, тебе их надо по-любому посмотреть, потому что, смотри, это, ну, управленческий учет, даже если вот не ты будешь вести, а кто-то другой, ну, тебе нужно знать, что там вообще происходит, то есть это как бы... Ну, твоя машина, ты ну, должен посмотреть, там, ага, бензин, бензина не хватает, там, с маслом какая-то хрень, чек загорелся, колесо отпало, там, например. Ну, то есть, кто-то за тебя ее, там, диагностирует, ведет, там, например, что-то делать, но ты должен тоже, ну, уметь рулить. Так, смотри, мы же сюда, я как понимаю, тут доступ для пяти лиц сделал. Ну, смотри, там больше, ну, на самом деле, у Все. тебя сейчас есть, ты меня еще туда добавил. И, угу. Ну, как бы, ну, за это не парься, мы сделали ограничение на 5 лиц, чтобы нас не, ну, сервак наш не, ну, не нагрузили. Нет, я к чему, что, допустим, менеджер, который, допустим, работает по ежедневным сделкам, то есть если у нас это раньше как-то велось по-дурацки, там чуть нейтральная система контроля, то есть либо он это сводил все в таблицу, там скидывал, мне я этим занимался, сейчас я эту задачу проделегировал на секретаря, то есть сейчас он отчитывается ей, не проще тогда сделать доступ ей и ему, то есть он вбивает... Один человек, раз, смотри, сразу делает. тебе говорю, один человек ну, будет у тебя ответственный. А, то есть вот в, в эту штуку лучше никого больше не пускать? Нет, я имею в виду, один должен забивать доход-расход, то есть у тебя будет один финансист, то есть если их двое, то это ну, поедет юзом сразу, ну, то есть они будут друг на друга валить. Даже если они слишком порядочные, ну <связываю> вот, раз за разом дело я... Дело не в этом, мне надо, чтобы только разовые сделки э, забивали, вот, ну, Пускай вот кто доходы-расходы ведут, чтобы ему говорили, что это за сделка, ну как она называется, чтобы она сама ну, забивала. Все понятно, то есть если я не хочу секретарю показывать там все остальное, то есть мне нужно, э, могу сделать доступ только на какую-то определенную... Нет, а, смотри, для нее баланс, там, прибыль, это все э, проверочные штуки. То есть, ты должен доверять этому человеку по-любому. Ага, то есть, кто ведет, Под... то есть... Да, подпишись с ней, ну, просто в Яндексе найди договор этого. Ну, типа, не разглашение, там, ну, вот этой всей штуки. Просто подпиши в одном экземпляре с ней. Ей угу. на руки ничего не отдавай, просто скажи, вот смотри, я тебе учет доверяю, ну, подпишись с ней договор. Вот, и забери его себе. Ну, то есть, это чисто психологическая штука, она, конечно, ни на что не повлияет, но психологически, как бы, она такая весомая. То есть она будет думать, ага, блин, я что-то подписала, сейчас ну, никому не буду трепаться. Типа. Как это сделать, я придумал, как бы там, mm -hmm. хоть за ногу к батарее пристегну. Я имею в виду, права доступа здесь у всех лиц одинаковые. Да, да, да. да. Mm -hmm. ну, и, ну, только тебя удалить не могут, ты самый главный. Mm -hmm. Ну, и... все понятно. Вот. То есть смотрят, а забивают один. Ну, ты смотришь, а ну, как бы... ну. И, а забивать одному да, ну, доступ даешь. Ну, то есть, чтобы был один ответственный завод данных. Если у тебя двое ответственных завод данных, это всегда, короче, они друг на друга валят, у тебя никогда ну, нормальных отчетов не будет. То есть это хоть и в таблице, хоть и в, здесь, в учете, хоть в 1 Понятно. Вот э, до этого, допустим, что касается каких-то таблиц, вот итоговые там сведения финансов как бы вел я, информацию я брал, допустим о состоянии расчетных счетов там по налогам, да, да. То есть у меня, у меня жена сама бухгалтера на этим занимается, вот. А что касается отчетов, откуда там что пришло по сегменту а, физлица, угу. то есть это уже там допустим менеджеры вели. Вот я и говорю, угу. можно это как-то поделить, что B2B занимается там у меня супруга, потому что она все видит это у нее в реальном времени на компьютере, вот. А уже, соответственно, мобилкой, ну, пускай заниматься у меня секретарем. Смотри, мы же супругу твою -то тоже будем освобождать. И, и ты... супругу еще будем освобождать. Ну, ну да, да, ну смотри, ты денег, например, заработаешь, и мы у тебя функционал весь уберем. А ты такой говоришь, супруга, поехали там. Она говорит, нет, слушай, заказов много, едь один. И это на самом деле трагический момент, который мы будем избегать. Вот, потому что ты захочешь ее тоже взять с собой. Так у нас это обкатано, поэтому у нас э, вся информация, все 1 все хранится на сервере. Мы взяли с собой ноутбук, поехали. Ну смотри, помощника, ну то есть, чтобы помощник это все забивал лучше. Ну все, понял тебя. Ну не, со временем-то это надо будет, потому что тут... В да, что и сейчас ну, пробовать, чтобы это ну все-таки на секретаря, например, или на офис-менеджера, там, или на удаленного помощника, чтобы это в чате, например, куда-то стекалось, она выписку ну, брала откуда-нибудь, например, без права подписи и забивалась а Тебе, например, там скрин баланса скидывала и прибыли, ну, условно. Там каждый день, что она все забила и все четко. Ну, короче говоря, лучше сразу вот эту штуку сейчас начать на кого-то... Свешивать, да, потихоньку. Да. Потому что, ну, как бы, ну, прикинь, ты уедешь, раз, там, денег заработал, уехал куда-нибудь кайфануть. Естественно, взял с собой жену. Вот. Так, нет, так и делом. То есть, если мы ездим там два-три раза в год отдыхать, как бы мы дистанционно нет, нет. Вот как вот сейчас вечером вышел там в чат там посидеть. Вот мы единственно там зашли через удаленку какие-то там операции. То есть у нас есть сотрудник, который там это все провел там. Мы чисто подпись нашу надо, что Enter mm -hmm. нажали. Ну да, а тут они данные за тебя просто заведут да и все. Ну в принципе. Да, я все понял. Ну да, да чтобы не было таких, как бы, ну, прикинь, допустим, ну, ты зарабатываешь денег нормально, да, там, в принципе, жена у тебя забивает работу, которая стоит, там, я не знаю, 15 тысяч в месяц. Понимаешь, ну, да? да? То есть ты можешь ее выкупить. Понимаешь? Но если не хочешь, то можешь ему купать. Пускай она работает, а ты. Нет, нет, ну как бы там занять это на 30 минут как бы, в день. То есть остальное это время как бы надо. Ей хватает, чем заниматься. Двое детей. Ну да, да, да. Но ну, задача как бы, лучше она будет чем-нибудь ну, поприкольнее заниматься, там, придумать, например, какие-нибудь эскизы, там еще ну, что-нибудь творческое, по франшизе, там, например, чем ну, какую-то рутинную работу делать. Ну, она сейчас ходила на тендер, обучалась, она сейчас... Ну говорю, да, какие-то новые. Но тебе что кажется, что, что тут полчаса, а тут 15 минут. Но все равно нет. надо фокус внимания запихнуть, все перепроверить, там, забить, там. Ну, то есть, расфокусировка или нет. она полностью тендерами занимается, ну, занимается. Все равно эффективность выше, если она одним занимается делом. А рутину можно перекидывать, обкатать и передать. Вот, ну, и все, потом да. -то контрольной точкой я тебе покажу, как делать, да и все. Ну, все хорошо. В принципе, там уже есть практически готовое решение к этому всему. Ну, вот, тем более. Как ты говорил, если там до этого ты замерял у человека, там, чем он занимается, после сведения всех финансов, он понимает, что чем-то заниматься не стоит. То есть у нас есть еще утопию себе взял интернет-магазин, вот, который ну, вот, в этой теме полностью mm -hmm. работает. Mm -hmm. То есть, он на этапе продажи франшизы будет нужен для того, чтобы э, торговать готовыми решениями. То есть, это будет торговый дом, то есть в котором можно будет там, купить все. Там, либо там комплект оборудования, который поедет там, в соседний город. Uh -huh. вот, там, либо там это будет э, еще что-то дополнительное. Вот. То есть, того человека, я думаю, как раз вот разгрузить, она с этими задачами, с которых можно скинуть на жену. В принципе, вполне справится. Ну да. Лучше да. так делать. Вот. Ну, в принципе, пока все понятно. Ну, Иди, все, кто мы кто тогда, будет. что я эти задания там давал по этим, по, по учету и по этим, по задачам, там, по всему. Вот, тебе надо актуализировать, получается, списки дописать, что-нибудь сделать. Вот. И, ну, все, мы отключаемся, да, от всего. Как? Ну, дай мне обратную связь. Вот как тебе вот это ну, вводное занятие. Как тебе вообще в целом? Да, Вводное занятие, я думаю, на 90% хотя бы стало понятно, uh -huh. чем дальше заниматься. То есть, что у тебя там цель, как у коучера, вытянуть меня из какой-то там финансовой деятельности, чтобы я мог ну, заниматься развитием компании. Ну да. Но по сути, цель-то поэтому и была ну, посотрудничать с тобой в этом плане. Ну да, чтобы мы увидели то, что не то, что я там бейся в грудь и все будет хорошо, а то, что мы потом это и в отчете прибыли увидим, и в балансе, ну то есть с серьезными ну, бизнес-инструментами, что это, ну действительно, вот они деньги, вот они здесь лежат, за счет первого, второго, третьего мы, в принципе, заработали их. И то, что у нас финмодель посчитанная, ну то, что мы к чему-то стремимся, да, на цифрах, и то, что вот цифры подбиваем в отчете. То есть с такими инструментами, ну, на мой взгляд, и, ну вот я раз за разом с клиентами же тоже работаю, ну, как бы намного проще увеличиться в деньгах. вот Ну да, я вот с каждым разом, чем больше занимался там введением там в Excel-таблицах, то есть когда это было там ну, да. 50 сделок в месяц там по физикам и там, я не знаю, там 6 договоров по юрикам, то есть это было все понятно. На данный момент я понимаю, что я собрался растивший и, так скажем, оборот. Растет сейчас каждым месяцем, то есть, ну, финансы надо все привести в порядок. Ну да, согласен. Ну, по адресу попал. Ну, на это и надеялся. Так, ну смотри, все, я тогда видео заканчиваю. Подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно пиши, что ты думаешь в комментарии с положительным оттенком.